Более 20 лет я занимаюсь проблемами снижения веса. Личная статистика. Худеют 95% пациентов... Нет, худеет 100% пациентов, которые соблюдают рекомендации. Основным критерием определения нормального веса является индекс массы тела, который вычисляется следующим образом. Вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Существует ожирение метаболически нейтральное, то есть человек может иметь ожирение первой степени, но не иметь осложнений. Этим пациентам повезло. От чего это зависит? Это зависит от количества белого жира в организме. Белый жир в основном у человека накапливается в области живота. Его еще называют висцеральным жиром. В норме у женщин объем тали должен быть менее или равно 80 см, у мужчин менее или равно 94 см. Если э, объем тали превышает данные параметры, то вам есть смысл задуматься о том, что у вас накапливается вредный белый жир. Я бы ни в коем случае не рекомендовала людям с ожирением заниматься самолечением, потому что вы можете снизить вес, но вы можете потерять свое здоровье. Мало того, что вы вернете свои килограммы, вы еще заработаете себе много новых болезней, например, нарушение функции почек, например, желчкаменную болезнь, мочекаменную болезнь и так далее. Если вы приняли решение снизить вес, улучшить свое качество жизни, то вам необходима помощь опытного эндокринолога-диетолога. Вместе с врачом вы обязательно добьетесь отличного результата. Эндокринолог, прежде чем взять любого пациента в программу снижения веса, он должен досконально его обследовать. Существует противопоказания к снижению веса. Так, например, нельзя брать пациентов в программу снижения. Если у него тяжелое нарушения ритма, пока кардиологи не компенсируют этого пациента, не всегда можно брать пациентов с желчекаменной болезнью в программу снижения веса, потому что это может привести к тяжелой печёночной колике. Что еще может быть? Какие нюансы? Для человека, у которого есть тяжелое апное, переводя на русский, остановки дыхания во сне. Вначале необходимо подключить сипа в терапию, которая уменьшит количество остановок дыхания во сне, а только потом заниматься снижением веса. Для пациента, у которого степень ожирения третья, то есть тяжелое морбидное ожирение, обязательно подключение медикаментозной терапии. Для пациента, у которого сопутствующие заболевания сахарный диабет может быть совершенно другое соотношение питательных веществ. Для пациента, у которого есть заболевание почек, необходимо ограничить животный белок, потому что необходимо снизить нагрузку на почки. После того, как эндокринолог провел целую серию диагностических мероприятий, только потом можно говорить о снижении веса. Я составляю не диеты, я составляю здоровый план питания. Присутствуют все группы продуктов. Пациенты на этой программе не испытывают чувства голода. Единственное, что у людей с ожирением, они длительное время привыкли употреблять большое количество сладкого, жирного. Бывают, иногда пациенты тоскуют именно за жирной сладкой пищей. Но я в своих рационах все равно использую какие-то... Вкусняшки. Да, каждому пациенту в определенном количестве я даю ту или иную любимую пищу, если это не противоречит его состоянию здоровья. Не существует унифицированной диеты для всех, и только врач-эндокринолог может составить индивидуальную программу снижения веса, которая позволит снизить вес и при этом сохранить свое здоровье. Для того, чтобы снизить вес, важно не только ограничить калорийность пищи, а еще определиться с качественным составом пищи. Потому что мы состоим из еды, мы работаем с помощью еды, мы двигаемся с помощью еды. Человек состоит из питательных веществ. И если вы будете не додавать каких-то питательных веществ, а других веществ давать в избытке, это приведет к серьезному сбою организма. Те или иные Продукты влияют по-разному не только на снижение веса, а на состояние внутренних органов. Допустим, омега-3, да, рыбий жир, он способствует снижению сердечно-сосудистых заболеваний, он способствует снижению риска онкологии. Белый сыр, козий в частности, доказано, что козий сыр способствует снижению уровня холестерина, несмотря на то, что ну, кажется, что он жирный. Например, включение в программу э, отрубей, профилактика рака кишечника, профилактика инфарктов, профилактика инсультов. Поэтому для каждого пациента это свой качественный набор продуктов в зависимости от состояния печени, от состояния почек, от состояния сердечно-сосудистой системы, от состояния желудка, от состояния кишечника. У людей с ожирением витамин D разрушается в жировой ткани. Витамину D сейчас придают огромное значение. Он отвечает за обмен кальция в костях, он отвечает за иммунитет, он обладает противовоспалительным действием, он обладает антибактериальным действием, он улучшает обмен веществ, он улучшает функцию яичников, он улучшает сперматогенез. То есть он очень важен для здоровья человека. Поэтому всем людям с ожирением нужно контролировать еще свой витамин D. Но ни в коем случае не начинать его принимать самостоятельно, потому что это может привести к тяжелым осложнениям. Существует всего три препарата, которые разрешены для снижения веса. Это орлистат. Это редуксин и это лироглутит. Но ни в коем случае нельзя самостоятельно применять эти препараты. Они имеют осложнение. И если вы начнете пить эти препараты не по показаниям, вы тоже можете ухудшить состояние своего здоровья. Вчера столкнулась с пациенткой, купила самостоятельно себе препарат редуксин, в результате вызвала нарушение менструального цикла. Но это она пропила его только месяц. Поэтому ни в коем случае никакую терапию самостоятельно не применять. К сожалению, чуда не бывает, жир сам не отвалится. И любые рекомендации самого грамотного специалиста – если их не соблюдать, снижения веса не будет. В снижении веса участвуют два человека – пациент и врач. Причем ответственность равнозначна, а может быть, даже у пациента немного выше. Потому что снижение веса – важно не просто снизить вес, а его удержать. И это является самой сложной проблемой. Потому что в течение первого года после того, как мы снизили вес, Организм начинает вырабатывать вещества, которые способствуют повышению аппетита. И мало того, у вас снижается обмен веществ, поэтому людям нужно э, этот период пережить. А пережить этот период лучше с грамотным врачом.